First thing, what is a relative price? В институте международных отношений истории и востоковедения для студентов Казанского университета с лекцией выступил глава постоянного представительства Международного валютного фонда в Российской Федерации Габриэль Дибела. Он отметил, что нефть – это истощаемый ресурс и нужно уже сейчас думать о том, как правильно его использовать. Ведь прогнозы, которые ждут России, неутешительны по словам Габриэля Дибела: к 2050 году в России могут закончиться запасы нефти, в Саудовской Аравии к 2070 году, а в Венесуэле они продержатся вплоть до 2200 года. Он рассказал студентам о странах с развитой экономикой и наглядно на графиках показал страны с большой производительностью нефти за последние сто лет. Интервью с Габриэлем Дибелло совсем скоро можно будет увидеть на нашем телеканале в программе ⁇ Смотрите, кто пришел ⁇ Анна Глазнова, Роман Самарин, Универньюз.